Мы с вами прикасаемся к такой, к такой сфере, к такому объему, который человеческим разумом, человеческими словами, человеческой моделью мышления не может быть никак описан и интерпретирован. Именно по этой причине он гораздо больший. Да? Человек капля, песчинка по сравнению с этим объемом. Но наша способность анализировать, наблюдать, оценивать и описывать, пожалуй, это единственная способность, которую мы можем осознавать. Это единственный наш инструмент. Не дано другого, Не дано другого. Значит, мы будем использовать с вами то, что есть, и постараемся использовать его с величайшим КПД, чтобы из, этой, из этих малых возможностей обрести себе большие возможности. И вот это будет наша с вами гиперзадача всего этого курса. Достаточно длинного курса, надо вам сказать. Он действительно очень длинный. Вот с предыдущей группой мы работали, работать начали, по-моему, в 2013 году. И сейчас мы только сейчас перешли к системе монотеистических религий, пройдя очень долгий путь изучения политеизма и теории, которые вы сейчас начинаете изучать. Не потому, что нам нечем заняться, и не потому, что это нельзя изложить короче. Можно изложить короче, в принципе, я могу за полчаса вам здесь все рассказать, и мы уйдем с вами, довольны друг другом, больше никогда не желая встречаться. Но наша с вами цель несколько иная. Мне нужно передать вам глубинное понимание магической, структуры Вам нужно это глубинное понимание взять, усвоить и научиться его использовать в прикладном смысле. А это значит, что мы с вами должны будем потратить на это время, потому что информация в человеческом разуме не может усвоиться сразу. Жизнь человека происходит во времени. И фактор времени здесь является важным, пожалуй, наверное, существенным условием для правильного усвоения информации. Таковы правила игры, к сожалению. Хотя очень хочется по-быстрому. Нам всем хочется вечером уснуть человека, утром проснуться магом-волшебником. Правда? Не, не будем лукавить, всем хочется. Что-то такое должно случиться, что в сознании раскроется некий схром, закрытый до неизвестными злоумышленниками, конечно же. Ну вот, восторжевала справедливость, и утром вы просыпаетесь ну, совершеннейшим магом, волшебником и властителем не только своей судьбы, но еще и огромнейшего количества судеб. Да, получая ту самую искомую власть над ситуацией или хотя бы над своими собственными желаниями. Но так, к сожалению, в этой реальности, в той, которую мы с вами сейчас существуем, в этих условиях, предпосылках игры нам не дали такой возможности мгновенно решать вопросы. Но нам дали возможность искать способы, как это сделать. И мы, собственно говоря, достаточно неплохо справляемся с поставленной задачей. Да? Если раньше магические дисциплины в различных школах изучали там по 20-30 лет, то, что мы с вами делаем сейчас, если бы наши предшественники посмотрели на наши результаты, они бы, конечно, пахнули. Потому что Такими семибильными шагами у них не было таких возможностей. И хотя жизнь человеческая в тот период, о котором мы сейчас говорим, была несравненно короче, они не видели другого способа, как посвятить всю свою жизнь овладеванию, например, чувствованию стихии Земли. Мы с вами этому учимся за несколько месяцев. При, хорошем, при хорошей практике и отсутствии ленности, еще и быстрее получается. Совершенно верно. Еще получается и быстрее. То есть такие результаты вообще, конечно, предшественникам не снилось. А это значит, что мы движемся с вами в правильном направлении и с каждым шагом процесс ускорения, трансформации, усвоения информации и обладеваниями знаниями очень специфическими знаниями и умениями, не менее специфическими, у нас получается лучше, значит, что мы все делаем правильно. Но, конечно, все же не до конца. Чем больше у нас получается, тем больше нам хочется. Чем больше у нас получается легко, тем больше нам хочется думать, что все остальное тоже будет так же легко. Когда мы сталкиваемся с ситуации, которая говорит нам об обратном, может произойти некое разочарование и такой эффект, который мы называем откатом. Да, как будто вот в стену лбом со всей скоростью стукнулся, она тебя, понятное дело, отбрасывает, и ты оказываешься в той точке пространства и времени, которую вроде бы как считал давно уже пройден. И тем не менее происходит этот откат. Он тяжело воспринимается сознанием, и мало кто находит в себе силы оправиться от него. Но это тоже такое условие игры, потому что до конца, конечно же, должны дойти самые сильные, самые стойкие. Мы будем с вами также на этом курсе учиться этой стойкости, понимать по каким алгоритмам она развивается, стойкость зачем она нужна и когда ее уместно применять, а когда неуместно. Потому что все это инструменты, инструменты магического развития, инструменты магического восстановления. Взять их, любой инструмент, коллеги, можно только от первоисточника, то есть от того, кто этот инструмент создал. Не от того, кто украл, не от того, кто сейчас пользуется, не от того, кто приписывает себе Авторства, а у истинного прародителя это тоже закон магии. Поэтому наша с вами будет задача еще и распознать, прочувствовать, увидеть, заручиться поддержкой и получить право использования того или иного алгоритма, инструмента магического мастерства, которое постепенно но неотвратимо, из человека делает нечто большее. То, что мы с вами называем магом, то, что мы с вами называем магическим сознанием. Вот по этому пути мы с вами и двинемся, по этому пути мы и будем с вами работать.